Привет, дорогие друзья, с вами сегодня мы... Да, как вы видите, уже по превьюшке новый график у нас будет сегодня, да. Я все расскажу подробнее, да. Что там будет, когда видео выходит, выходить будут. Ну, конечно, во сколько именно во время, ну, вовремя это, например. Если вышла, например, в пятницу, ну, это потом я расскажу, в пятницу вышла. Во сколько точно, я не знаю, во сколько. В 5 часов, два часа, это я не знаю. Вот реально, ждите просто... Именно если пятницу будет, значит, будет она процентов Вот так вот. Вот говорю. И также про стримы, когда вот будут, короче, да. <соединяющие> Особенно приюшка мне вообще кушать захотела сразу. Ну, так, блин блинчики. <соединяющие> Не знаю, просто, что было из фото, самое лучшее выбрал. Все. <соединяющие> Прикольное такое. Ладно, короче. <соединяющие> А теперь, да, поподробнее. Что, когда там видео, вы уже давно это спрашивали, еще недели две назад, короче. А теперь все самое интересное, так скажем. Видео будет выходить три раза в неделю. Ну да, это еще более-менее, потому что раньше два раза в неделю выходило, а теперь три. Немножко больше. Но ну, это как зависит от себя, время от... Если я не успею что-то снять, у меня одно видео резервное есть. Оно выйдет, наверное, не знаю, завтра, либо, либо позже, не знаю. Это видео, наверное, выйдет, наверное, еще в 13 ну, позже, ой, где-то, где-то, не знаю, сколько часов, но... В 9 или в 10, потому что я не успеваю. Я снимаю в 8 часов так-то, пока я смонтирую, пока то, и все, я не знаю. Пока выложится на YouTube, короче, где-то в 9 или в 10, короче. Да, видео будет не длинное, ну, короче где-то пять минут, 6 Ну, я расскажу, мод меньше даже. Короче, теперь поподробнее, да. Вот, видео будет, да, как я говорил, три недели. Три, ой, три недели. Три дня в неделю будет выходить, а вот именно подробнее это будет в неделю это будет в пятницу, ну, либо, либо в понедельник, либо в пятницу. Да, наверное, в понедельник видео выйдет, пятницу и воскресенье. вот Время точнее, время я не знаю. Точнее время, я не знаю, так-то... Ждите, ну, приблизительно, если я так скажу. В понедельник, наверное, приблизительно от... с двух часов, потому что я только прихожу где-то со школы два часа. В принципе, я не успею выложить видео. Либо с 3 да, либо с трех либо до шести. Потом я уже иду на спорт, там такое вс. Мой даже до пяти. Короче, так-то не знаю. А, нет, на спорт в понедельник. Короче, не важно. Да. И в пятницу, В пятницу у меня такой день уже там три урока всего по полчаса, в принципе, да. В понедельник там четыре урока или пять, так-то будет посложнее немножко. Так-то все-таки я в школу пошел, <смех> вот так, вот все. Карантин закончился две недели, все. Идите в школу, плевать, что там, вот еще кто-то заболеть, да? Это уже не важно. Главное, чтобы я в школу пошел. Ну там им тут плевать вообще. Ну, конечно, нет, конечно, <смех> ну я не знаю, что у них на уме там. Короче, да. Так то в пятницу тоже, наверное, где-то приблизительно, ну, наверное, с, с двух или с трех часов тоже. И до, будет до десяти даже, или до девяти. Это потому что, хотя, да, потому что, нет, ну, в пятницу сто процентов видео выйдет. Если я не забуду его снять. Ну, я не забуду, я сразу за школу прихожу и снимаю. Сразу, ну, сразу. Пришел со школы, портфель бросил даже, учебники не положил. Надеюсь, их выдадут, они опять без учебника. Ну, выдадут, наверное. Прибежал, короче, быстренько видео снял по мафии, там, по гиташке, по туалет Ну И все, и пошел Тут, в принципе, такого что -то сверхъестественного нету, так-то все и, и воскресенье, воскресенье, честно. Воскресенье такой день уже... Под, под, как сегодня сейчас воскресенье податалится в школе, типа вот это Ну опять же выходной не знаю как на море там пойду я не знаю На спортом еще да так то я не знаю Либо то либо то Короче Я не знаю даже когда будет точно именно но может быть даже целый день Вот с 10 утра или до или да, с до 10 утра видео или с 11 утра и до тоже до 8 где-то ну, приблизительно вот так вот время. Мой до 7 даже. Потому что потом я уже буду... уже все Снимать мой даже... На завтра уже снимать. Или на еще что-то. Короче, на следующее время. Да. Это будет, наверное, я не знаю, сколько дней, недели, я не знаю, месяц, совы, я не знаю, сколько это будет. Но будет, наверное, вот так вот до осенних каникул. А это до октября конца. И до ноября от начала. Потом, да, там осенние каникулы. Типа вот это может быть немножко чаще. Через день будет выходить. Или каждый день даже. Посмотрим, как нам потом задают. Если много, то да, через день. Или как обычно будет. Я не знаю, там выходных недели. Отдыхайте. Потом скажут, а вы отдохнули, дети? задавали мне миллиард домашек. А вы отдохнули, дети? Очень. Только делал эту домашку, нафиг и видео не снял. Надеюсь, к этому времени мы хотя бы одну игру пройдем. <смех> потому что я не знаю. Если мы не пройдем, даже туалет-менеджмент, я точно должен пройти. Вот процентов должен его пройти. Вот к, к седним каникулам. Ну, посмотрим. Если не пройдут, то ничего страшного. <смех> Будем дальше проходить. Да, нет, должен пройти, реально. Там еще пару серий и все. Это считай пару недель, что ли? Ну, потому что... Ну да, наверное, пару недель еще. Потому что одно, одно по туалет менеджеру одно видео в неделю по нему. Потом по GT4, одно и по мафии второй тоже. Ну, посмотрим. У меня сейчас выйдет понедельник. Ждите, опять же, я вам сказал приблизительно во сколько там. С трех часов или даже с четырех. Ну, это, наверное, если там все плохо будет, так печалька будет. Туда с четырех ждите. И так до восьми, да. И до девяти даже. Ну, там, в принципе, там загружаться не сильно должно много, так-то тут видео даже больше идет. уже 7 минут идет ну, а, 7 минут, у меня 6, там, 40, короче, будет намного меньше, ну, где-то на минуту или на 2 меньше вот этого видео, которое сейчас идет. у меня уже 7 минут, да, с чем-то, короче, ну, где-то 5 минут, наверное, или 4, так-то надо сильно долго загружаться не будет. Да, я вам уже все рассказал, типа, теперь, теперь вы уже знаете, во сколько видео выходит, теперь уже вы знаете много чего. Да. Теперь у меня тоже график будет, я тоже его запишу, типа, на листочке запишу этот график. Ну, я его, в принципе, и так знаю наизусть, но я его напишу на всякий случай. Если забуду каким-то образом. Короче, да. Больше тут, ну, короче, ждите, да, там, видео, которое, в, когда выйдет уже завтра или пятницу, воскресенье, ждите, да. Будем уже прощаться. Если там кто-то будет вопросы задавать, или, там, точнее, я напишу вам в комментариях, или там уже пишите, там, в Инстаграме, в Дискорд напишу, тех кто не понимает, там, когда выйдет. Я вам лично напишу, чтобы вы понимали больше. Короче, да. Видео и так уже 8. Ну, я не говорил, что там где-то 6 минут, да, Но она уже больше уйдет, намного. Уже 8 минут, Но и ничего страшного. Но зато вы больше знаете, если 5 минут у видео ушло или 4, вы такие, а, -а, -а я ничего не понял, давай еще раз видео делать. Так-то нет, зачем мне это делать? Я видео уже кратко все скажу вам, все, вот, это все. Я вам уже кратко это все и сказал. Ну, могу повторить для тех, кто ничего не услышал. Я не знаю, вы, наверное, все услышали. Короче. Последний раз говорю, и все и заканчиваем видео. Да. Так, и у нас видео выходит три недели. Три видео в неделю. Понедельник, пятница и воскресенье, так-то. И, в... а точнее время сейчас, ну, точно не могу сказать, короче. Понедельник, короче, время... Понедельник, с пон... понедельник где-то с трех часов до девяти. Да, короче, ждите. Ну... Но... У вас уведомление придет, короче, если вы будете, ну, хотя вы даже если будете просто в телефоне игра, играть там и листать что-то, оно в уведомление придет. Ну, если не придет, то посмотрите, опять же, чтобы подписка была и колокольчик обязательно. Если колокольчика нету, то она может не прийти даже. Может быть, иногда такое бывало, что у других людей не приходило уведомление о видео, потому что они колокольчик не нажали, вот так вот. Ну, это вот у вас и сработает, но все-таки желательно поставить колокольчик, чтобы все видео приходили. Да, и про лайки тоже не забывайте, они а это обязательно. Да. Короче, все. Ну, не все, давайте еще раз скажу. Опять же, на последний раз, все, я уже точно заканчивать буду. Кто опять не услышал, не знаю, вот звук не включил вовремя, я не знаю. Короче, видео выходит 3 в неделю. Понедельник, пятница, воскресенье. Понедельник выходит с 3 часов до 8 или до 9. Пятницу с, тоже где-то с 2 может быть даже. до да, или с 3. Ну, понедельник будет даже с 4, если всё вот так печалька будет. А с пятницы точно будет с 3, 100%. так да, до 9. Да. Мой до 10, ну, это, если там какое-то видео длинное очень, оно монтирует, оно долго обрабатывается. И воскресенье где-то с э, 11 утра и до 10, до 9, короче, да. Вот я все вам рассказал, короче, вы уже знаете, все, короче, да, будем уже прощаться. Ссылка, плейлисты, ролики будут в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.